Привет, девчонки! Это видео специально для проекта Валим из офиса и посвящено оно очень интересному сервису, который называется Google сайты. Все вы знаете разные способы создания своего сайта, но зачем же нам могут быть нужны Google сайты? Это упрощенный бесплатный хостинг, и это возможность быстро, действительно быстро создать собственный сайт. Это может быть какой-то корпоративный сайт, корпоративный портал. Это может быть инструмент для совместной работы. Сайт какого-то проекта, над которым вам нужно поработать одной или вместе с кем-то. Это может быть сайт мероприятия. Это может быть просто семейный сайт, над которым вы можете работать всей семьей. То есть очень разный может быть функционал. Этот сайт можно быстренько создать. Вы можете как создатель настроить доступы тем людям, которые вам нужны в этом проекте. Можете управлять этими доступами и сайт можете наполнять вместе с этими людьми. Что еще удобно? На этот сайт можно добавлять информацию из таких приложений Google, как Google таблицы, Google презентации, Google документы. То есть то, что у вас уже в сервисе Google создано. И после создания, что важно, этот сайт можно привязать к нужным вам домену. Для этого есть отдельная инструкция, это все легко делается и даже девочка может спокойно это освоить. Итак, с чего мы начинаем? Для начала нам, конечно же, нужен аккаунт, Google. Я уже вошла под нужным аккаунтом, и теперь варианты следующие: вы можете зайти, набрав в адресной строке сайт или можете перейти из поиска в поиске, набрав сайты Google, или можете перейти, например, по иконке в сервисах Google вот такая иконка будет сайты нажимаем на эту иконку сайты и попадаем на страничку на которой мы все это будем создавать Итак, кнопочка создать новый сайт теперь нам нужно выбрать шаблон здесь представлены всего 4 шаблона, а чтобы посмотреть больше, нужно нажать «Посмотреть дополнительные шаблоны в галерее». Есть еще вариант «Создать пустой шаблон». Он будет грузиться быстрее, но его потом самостоятельно наполнять. Давайте посмотрим шаблоны дополнительные в галерее. Здесь можно выбрать тему деловой сотрудничество, сотрудничеств», «События», «Мероприятия», «Школы-образовательные учреждения», «Клубы-организации», «Личные семейные», «Государственные и некоммерческие». Что важно, да, если у вас, например, совершенно нет бюджета на сайт, у вас некоммерческая организация, то очень удобно воспользоваться вот этим сервисом. Не за хостинг платить не надо, никаких лишних расходов. Давайте посмотрим варианты школы и образовательные учреждения. Или, например, события или мероприятия. Деловое сотрудничество. Очень разные варианты, вполне достойные для бесплатных сайтов. Пусть будут популярные шаблоны. Предположим, нам нужен сайт для какого-то проекта. Для начала пусть будет такой. Выбираем. Теперь нужно указать название сайта его потом можно будет поменять. Ну, пусть это будет тестовый вариант, тест один, Пусть это будет тестовый вариант, тест 1. Вот здесь появится URL вашего сайта. И вот здесь очень важно, вы его поменять потом не сможете. Более того, если вы даже сайт удалите, то этот URL вы снова в любом случае потом использовать не сможете. Попробуем. Если этот адрес уже занят, то мне сайт зарегистрировать не дадут. А если не занят, то у меня это получится. Также можно выбрать цветовую тему для вашего сайта. Ее также потом можно поменять. ну Пусть для примера будет бежево-голубая. В дополнительных возможностях можно поставить флажочек, если сайт содержит материал только для взрослых. И теперь попробуем создать... Так, мы заполнили все поля и нажимаем создать. Так, у нас получилось. Вот он сайт тест-1. Чтобы отредактировать какой-то элемент, нужно просто его выделить. Вот здесь можно поставить текст, который нужно. здесь пункты меню, которые нужны. На сайт вы можете добавлять страницы, в том количестве, в котором они вам нужны. Менять изображение. Сделаем сохранение. С помощью этой кнопочки можно создать дополнительные страницы. А с помощью кнопочки «Открыть доступ» вы можете решить, кому дать доступ к этому сайту. На этом Краткий обзор мы завершим. Если бы видео было вам полезно, ставьте лайк. Пробуйте создавать свои сайты. Это очень легко и просто. И до встречи в следующих видео. Узнай, как девушки начать работать на себя и получать от 30 тысяч рублей в месяц. Жми на картинку и жди пошаговую инструкцию.